Всем привет! С вами Шевчик в деле. Как и обещал, насчет новой монетки видео. Есть одна интересная монета на алгоритме Neoscript. Называется Proton Coin. Добывается она не в таких количествах, как те на Криптонайте. Но, мне кажется, эта монета будет и стоить нормальных денег. В общем, скоро она появится на биржах. Вот-вот уже скоро. Поэтому еще и шанс... Можно заработать немного таких монет. Она вот вышла 5 марта. Если плохо видно, сейчас немного увеличу. 5 марта появилась. В общем, что по монете? Добывается она на пуле. Тут точнее вот много разных пулов. Но я добываю на Hash for Life. Нормальный пул. Немного покрутил. Вот здесь скачиваем кошелек себе. Гуи на комп. Вот она уже пришла. Вот 0.3 монеты. То есть она с пула приходит, все майнится, все работает. Что еще можно сказать? Для тех, у кого карта AMD, и думаю, что плохо будет добываться, то есть это как бы ошибочное мнение. Потому что всякие SG-майнеры использовать ее не надо. Потому что вышел новый майнер от Claymore для Neoscript. Сейчас вот я включу, покажу... Глянем, сколько сейчас будут качать карты. То есть, в два раза где-то мощность увеличивается в этом майнере. Хотя карты сильно там он вообще прям так не грузит. Но работает хорошо. Ссылочку на майнер я тоже оставлю в описании. Вот, каждая карта давит 0.32 мегахеша. А в всяких SG-майнерах она там давила, я не помню сколько, 0.5, 0.6. Ну, в общем, как-то так. <coughs> Сейчас, если что, поближе пододвину, чтобы было лучше видно. Так. Вот, в общей сумме 1.8 хэша получается. То есть, в этом майнере AdClaimer намного лучше, и настраиваться он довольно-таки просто. Сейчас я покажу, как, какие у меня стоят настройки. <coughs> так. Вот мои настройки. Просто как обычный майнер от Claimor. Прописываем здесь Neoscript ну, Neo майнер Два иточия. Потом пул Кошелек. Дальше прописываем минус PSV Proton и эта нагрузка А2 стоит вот сейчас мне выбил один reject потому что у меня настроено все в предел то есть чтобы э, не клацать всякие браузеры и тому подобное, то есть когда все закрываю, чисто один майнер работает так как это я сразу с фермы получается, записываю все работает идеально никаких reject'ов нету вот как-то так что еще могу сказать вот их официальный сайт Сайт довольно-таки неплохой. Дорожная карта их. То есть вот-вот скоро должна появиться монетка на бирже. Так что еще можно на ней заработать. Мне кажется, цена у него будет неплохая. В общем, давайте, ребята. Ссылки все остались в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Давайте соберем там 30 пускай лайков. И я выпущу еще одну интересную монету. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!